Глава третья ⁇ сон. После ужина жить стало намного легче, и Анна, довольно потягиваясь в своем кресле, решила немного вздремнуть. На часах была половина третьего ночи по московскому времени, хотя кто знает, сколько было времени на самом деле в той части неба, где пролетал их самолет. Анна шла сумкой по крылатскому лесу, залитому медовыми лучами заходящего солнца, которые легкими струями стекали по веткам деревьев и исчезали в траве. Белая шубка песика светилась, словно фонарик, в золотом зареве, освещая знакомый путь. Вокруг шелестели высокие сосны, клены, березы, а в траве причудливо стрекотали кузнечики». Высоко, в раскидистых кронах, непонятно откуда взявшихся кедров, перекрикивались сладкоголосые птицы, наполняя пространство нежными переливами. Чудесная лесная музыка ласкала тонкий слух девушки, приводя ее в восторг. Прямо у своих ног Аня увидела крупную алую землянику. Девушка присела, чтобы попробовать наливных ягод. Земляника оказалась невероятно ароматной и таяла на языке, словно мороженое. Насытившись, Анна встала и взглянула на себя. Она была одета в легкое голубое платье, которое мама подарила ей на совершеннолетие. Потрогав материю, сибирячка ощутила мамину любовь и заботу, и на душе стало так хорошо. Умка, между тем, деловито обнюхивала ближайшие кусты. Вдруг... Песик остановился, поднял свою мелкую мордочку и потянул носом. Навострив пушистые ушки, шпиц громко гавкнул и рванул в сторону. Она окрикнула друга, но он не остановился. Девушка, качая головой, поспешила за ним, рассекая зеленый ковер из трав. «Умка, ко мне!» – кричала она, заходя в чащу. Но песика не было ни слышно, ни видно, что привело Анну в волнение. Вдруг впереди, сквозь могучие стволы деревьев, она разглядела синюю полоску воды. Прищурившись, девушка увидела море. Оно манило ее своей синевой спокойствием. «Откуда здесь море?» – подумалось ей. В глазами пейзажа внезапно появился Умка. Он радостно выпрыгивал из травы, увлекая свою любимую хозяйку за собой. «К морю!» «Умка, подожди!» – снова одернула его девушка. Задорный шпиц еще раз песклево гавкнул, быстро прокрутился несколько раз на одном месте и пустился к морю, утопая в зеленом шелке. Аня поспешила за ним. Мягким бронзовым светом целовало солнце все вокруг. Нежнейшие ароматы леса опьяняли девушку своей изысканностью. Вдруг она заметила, что ее любимчик опять куда-то исчез. «Вот хулиган», — подумала хозяйка, и тут же услышала чьи-то приглушенные голоса, идущие со стороны моря, которое дышало уже совсем рядом. Это были смешанные голоса, мужские и женские, и, казалось, они говорили на непонятном языке. Быстро выйдя из леса, она увидела компанию молодых, примерно ее возраста людей, стоящих на берегу полукругом. Она обратила внимание, что они все разом обернулись к ней и замолчали. Выглядели эти люди необычно». Рост около двух метров, у всех ярко-бирюзовые глаза, пронизывающие ее будто насквозь. Легкий ветерок играл их длинными распущенными волосами, спадающими ниже бедер. Мужчины почему-то были полураздеты, всего лишь в набедренных повязках, и держали в руках маленькие букеты лесных цветов. А девушки стояли в тонких подпоясанных хитонах серебристых оттенков, искусно допирующих интимные места». Такие странные!» — подумала Аня. «Надо спросить у них про моего умку». «Извините, вы не ве...» И она не договорила, обомлев от того, что ее голос не прозвучал. Странные люди с интересом изучали заблудившуюся путницу своими голубыми огоньками глаз. Вдруг один темноволосый мужчина наклонил голову на бок и пристально посмотрел на Аню. Он широко улыбнулся, и в этот момент девушку ощутила, как мощная волна тепла пробежала по ее телу от макушки до пят. На секунду ей показалось, что она его знает. Мужчина передал свой букет одной из белокурых девушек и медленно направился к заблудившейся лесной гости. У перехватила перехватило дыхание. Она смотрела на его точенный силуэт, освещаемый заходящим солнцем, и не могла пошевелиться. Девушка хотела было сбежать обратно в лес, но все ее тело словно окаменело. Анна испугалась. Она попробовала закричать, но не смогла. Пересохшие губы едва шевелились, а на лбу пролегла морщинка волнения. Не дойдя пару метров до Ани, мужчина остановился. Девушка заметила, какой необычно белой была его кожа. Незнакомец спокойно смотрел на нее своими яркими голубыми глазами и молчал, отчего бедная Аня совсем растерялась. «Здравствуй! А!» – вдруг произнес он, не открывая рта. Но не успел он договорить ее имя, как порыв ветра швырнул песок ей прямо в глаза. Зажмурившись, девушка ощутила, что теряет опору. В секунду ее подхватила морская волна и стала закручивать в своей воронке. Все происходило так быстро, что Аня не успела опомниться. Она отчаянно пыталась выплыть, но море было беспощадно и мгновенно погрузило ее в свои пучины. Открыв глаза под водой, девушка вновь увидела этих странных людей. Но они не тонули, а спокойно уплывали от нее она протянула к ним свои руки с мольбой о помощи. Внезапно рядом появился тот самый, самый темноволосый мужчина и подхватил ее, устремляясь к поверхности. Девушка почувствовала, как теряет сознание от нехватки кислорода. Рефлекс сработал молниеносно, и, сделав вдох под водой, она проснулась, ощущая, как судорожно глотает воздух. Сорвав с глаз ночную повязку, Аня быстро оглянулась вокруг. Обнаружив себя по-прежнему в кресле самолета, она громко выдохнула и откинулась назад. слава богу, только приснилась!» Усмиряя свое дыхание, прошептала девушка, сползая вниз по сиденью. Сердце ее билось так, будто она только что пробежала стометровку за минуту. Ощутив мокрые подмышки, Анна сглотнула слюну. «Опять эти странные сны! Надо успокоиться и выпить горячего чая!» Решила возбужденная путешественница и нажала кнопку вызова персонала. Услужливо стюардесса мгновенно принесла желаемый напиток, приправленный миловидной улыбкой. Основное освещение в самолете было выключено, что позволило Ане разглядеть в иллюминаторе ночной пейзаж. Почти круглая луна одиноко парила среди черной материи, усыпанной звездами. Сонная картина немного успокоила девушку своей тишиной и таинственностью очертаний. И отпив глоток добротного терпного напитка, Аня задумалась – Интересно, сколько Луна видела цивилизаций на нашей планете? Скольким катаклизмом, войнам, цунами явилась она невольной свидетельницей? Безмолвный диск равнодушно светил ей в лицо, демонстрируя побитый метеорий лик. Она опустила взгляд на чашку, любуясь отблесками приглушенного света на темной жидкости. Она припомнила, как часто на протяжении всей жизни яснились сны, связанные с водной стихией. Огромные цунами всей тяжестью обрушивались на ее крохотное тельце. Темные морские пучины затягивали девушку в свои глубины. Однако, почему-то она всегда оставалась целой и невредимой. «М -м, «Интересно, почему мне так часто снится море?» размышляла Аня, пытаясь развеять тревожные ощущения от последнего сла, сна. Углубившись в свои мысли, она вспомнила, как в детстве часто разговаривала с природой водой, деревьями, животными, и это было для нее обычным делом. Детское воображение рисовало ей чудесную сказку о подводных жителях, с которыми девочка чувствовала сильную связь. Однажды Аня решила поделиться своим секретом с друзьями по двору, на что получила мощную оплеуху из насмешек и издевательств. С тех пор она больше никому ничего не рассказывала и никого не впускала в свой внутренний мир. А по приезду в Москву, в центрифуге столичной жизни, девушка окончательно закрылась, теряя себя в клокочевшем море выживания. Анна допила чай и закрыла шторку, шторку иллюминатора. «Пожалуй, вернусь-ка я в мир грез», — решила путешественница, натягивая маску из темного плюша на свои грустные глаза. Так, в стремительно летящем самолете, наряду с другими спящими пассажирами, девушка заснула не догадываясь, что ее сны есть не что иное, как глубинные воспоминания из далекого прошлого.